Я Владимир Малышев, здравствуйте Сегодняшняя тема – война Я хочу вам рассказать о войне О той страшной войне, в котором гибнут зачастую невинные люди Посланные на бойню ради амбиций олигархов правителей, правительства, о тех поколешенных душах, телах и жизнях, которые положили на алтарь войны, себя, свою свободу, свое благополучие. Мы когда мы задумались, почему начинаются войны, как правило, это геополитика, борьба за ресурсы и естественно это религиозный характер войн. Две составляющие – ресурсы, то есть территории, и религии. Кто сталкивает лбами народы? Далеко не народы. Я не видел, не слышал и не читал никогда никаких войн, которые бы начинались на площадях именно людьми именно народом, когда вдруг одна толпа перешла границу и пошла на другую толпу, даже не успела вооружиться. Нет, это не так, такого не бывает. Война начинается в головах президентов, премьер-министров. Война начинается в головах лидеров, Надо так называемых «лидеров», кавычки. То есть один человек самолично, синичным образом, наглым, бездушным, принимает абсолютно осознанно, иногда наоборот, решение о том, что он хочет отобрать чью-то территорию, завоевать чей-то народ на какой-то почве религии, кого-то поработить. Все это лишь по причине того, что одному человеку пришла в голову мысль, столь позорная, столь низкая, столь гадкая, отомстить кому-то. Либо кому-то что-то доказать, на самом деле это человек доказывать хочет лишь самому себе. Он играет с шахматными фигурами на шахматном поле, нашими жизнями. Любая война подогревается патриотизмом, заявлением кого-то из правителей о том, что она священная, она освободительная. За нами правое дело, с нами Бог, естественно. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из правителей президентов, либо каких-либо лидеров, говорил, что с нами дьявол, с ними всегда бой, с ними всегда Бог, будь то освободительная война, либо наступательная. По любым причинам, в любых обстоятельствах, в любые времена, в любых народах, на любых территориях нападавший, защищающийся всегда кричит «С нами Бог!». Стоит ли брать с собой Бога в такие Авантюрные затеи, мягко говоря, я обсуждать не собираюсь. Это вопрос глубоко религии и глубоко находится в каждом из нас. Но задумайтесь еще раз, чью войну выигрываете либо проигрываете, ваша ли эта война, что было затронуто в этой войне? Ваша семья, ваш дом, ваши интересы, почему взяли оружие? По какой причине? Что вам это сулит? Какие будут последствия того, когда вы служите оружием? Какие будут последствия того, когда вы не успеете его сложить? Как будет жить ваши семьи? Поможет ли им кто-нибудь? Воздаст ли честь ваше правительство, ваш президент, вашему праху? Будет ли помогать, оплачивать лечение и реабилитацию? Поможет ли вашей семье, когда вы будете в могиле? Вспомнят ли вас добрым словом, когда пройдут годы или десятилетия после этой кровавой бойни, или ваше слово офицера, либо слово солдата. Принимаете ли вы в душе и сердцем по совести этот приказ? Не нужно слепо выполнять приказы. Всякий солдат и офицер должен быть, по сути, гражданином, христианином, да кем угодно. Но человеком с большой буквы, который должен проанализировать приказ, если он противоправный, если он противоречит Конституции, а главное – морали, вы не должны принимать это решение за приказ. Сложите оружие. Пусть даже вас разжалуют, либо сорвут погоны. Здесь Пусть даже осудят. Самая главная совесть ваша чиста. Дело даже не в этом. Вы выполняете прихоти людей, которым до вас не дело. Ваша война, когда, ли на, когда напали на вас, ваша война, когда президенты не ссорились, это не ваша война, ваша война лишь тогда, когда обидели, задели, украли, оболгали, либо что-то уничтожили из вашей жизни, Они когда спорят, борются два, три или десять президентов когда кто-то у кого-то что-то хочет украсть, либо вернуть назад. Вы должны подумать, тем ли делом вы занимаетесь, ваша ли эта война, что произойдет потом, какова будет карма вашей позиции, ваших убеждения и ваших очень кровавых поступков. Любой боец, защищающий, либо нападающий, у него руки в крови, его душа в крови, ибо он убивал. Это оправдание убийства. Убийство есть убийство. Защищаясь, либо нападая, мы убиваем. По закону Божьему это всегда убийство. По закону человеческому это тоже всегда убийство. Но есть законы, которые оправдывают. Когда ты защищаешься и убил, человека можно оправдать. Если вам от этого легче, и оправдательный приговор суда, либо не осуждение общества вас спасает, и вас не грозит совесть и не убивает и не душит. Живите с этим ради Бога. Но если вы человек по духу, по совести, тысячу раз подумайте, прежде чем взять в руки оружие и примерить на себе форму. Ради чего? За что вы идете воевать? Что у вас отобрали, украли? что конкретно, какой вред причинили вам и именно вашим родным и близким, и тогда принимаете осознанное известное решение. А пока я не открою вам глаза, когда скажу, что всякая война начинается не солдатами, и далеко не офицерами, и даже не генералами. Война начинается на самом верху, где два, три или несколько избалованных властью, испачканных, воровством, коррупцией людей, затерей свою собственную игру на костях и на крови, народа, до которых им нет никакого дела. На этом все, берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.